Появление на восточном фланге НАТО Су-35 вызвало озабоченность в США, в рамках проводимых на территории Белоруссии совместных с Россией учений. В эту страну прибыли истребители Су-35 ВКС РФ. Учитывая концентрацию сил НАТО на западном фланге, которая угрожает России, появление ударных российских самолетов в непосредственной близости от войсковых группировок альянса вызвало серьезную озабоченность. Эксперты, входящие в аналитическую группу американского журнала Military Watch, считают, что Су-35 могут создать большие проблемы для западных союзников. Так как объединенная группировка Москвы и Минска в случае военных действий сможет противостоять всему европейскому контингенту НАТО, первые истребители прибыли в Беларусь 26 января и были развернуты на аэродроме Барановичи. С этой авиабазы Су-35 накроют все цели в Европу и даже достанут до Великобритании. По оценке специалистов американского издания, Су-35 является самым боеспособным истребителем, который находится на вооружении России. Хотя он относится к ударным самолетам поколения 4А+, его возможности соответствуют и даже превосходят самые топовые аналоги НАТО тем более, что Су-35 разработан специально для борьбы с американскими истребителями стелс. Эксперты Military Watch отмечают высокую надежность, мощные системы обнаружения и экстремальный уровень маневренности сушки, благодаря двигателям с управляемым вектором тяги. Однако, самой главной особенностью Су-35 является очень большая дальность поражения цели. Ракеты r 37 м воздух-воздух, которыми оснащен данный самолет, могут сбить своего противника на дистанции до 400 километров. Это расстояние более чем вдвое дальше, чем дальность действия лучших ракет НАТО аналогичного типа. По оценкам издания, у России немногим более 100 истребителей Су-35, что не позволит задействовать Кремлю на всех участках возможного театра боевых действий. Однако в том месте, где они будут применены, превосходство альянса в силах будет утрачено, что является сильным сигналом.